Этот мужчина с женой развивает бизнес по интернету, и к, теплый рынок еще как-то как, как идет, а вот с холодным, но вообще никак. Подскажите, с чего начать? <музыка> То есть вот тут вопрос очень скользкий и не особо понятен. То есть вроде бы они с женой развивают бизнес по интернету, и с интернета теплый рынок идет, не с окружением теплый рынок идет, а с интернета теплый рынок идет, с холодным вообще как бы никак. И что же нужно сделать? А, ну, я порекомендую, как и всем ребятам, как бы, я недавно записал от, рубрику аудио, да, то есть подкаст, ваш виртуальный спонсор, где под конец я... Рассказал очень интересную технологию, которую я называю ИОО Аббревиатура, которая переводится инвестируй, обучайся, обучай а, То есть, когда вы начинаете инвестировать свои знания И у вас просто-напросто не составит труда создавать какой-то контент да, То есть, быть ценным на рынок то есть, чем больше вы начинаете инвестировать свои мозги, чем больше вы начинаете обучаться, чем больше вы начинаете нести ценность в этот мир, да, то есть, для вашей целевой аудитории, тем более вы становитесь ценной персоной, персоной для вашего окружения. И вопрос там в холодном рынке, либо в теплом рынке вообще не составит. В любом случае, если вы развиваетесь в интернете, вы сразу же должны понимать, вы начинаете с холодного рынка, вас никто не знает абсолютно. И вам нужно как-то выделиться, вам нужно стать какой-то красной точкой на рынке. То есть нет такого, что вот я бах-бах-бах, что-нибудь сделал и ко мне повалились, повалился град консультаций, например, либо входящих заявок, Виктор, например, хочу к тебе бизнес и так далее. В первую очередь вам нужно стать ценным на рынок, да, то есть и э, если взять уровень термометра каждого человека, каждое ваше действие, которое решает ту либо иную проблему вашей целевой аудитории, повышает градус вот этой целевой аудитории, тем самым а, доводя ее до уровня кипения и вызывая желание обратиться к вам как эксперту, обучаться у вас, либо присоединиться к вам в бизнес и много-много другое. А для этого вам нужно, опять же, выявить свою целевую аудиторию, с кем вы хотите общаться, потому что глупо полагаться, что каждый человек а, ваш потенциальный кандидат, это глупо. Ну, возможно, не глупо с той точки зрения, что это возможно, либо невозможно, это возможно, да, то есть все... каждого профессионально вовлечь можно, но нужен ли вам каждый партнер, то есть вы должны понимать, кому ваш бизнес нужен и кто в потенциале ваш бизнес построит, а не разрушит, потому что если вы будете случайным образом вовлекать людей, которые не являются вашей целевой аудиторией, а просто вешать какую-то мишуру, то есть обертку преподносить людям, как зачастую сетевики это делают, то есть они а, мимо из -за как бы преподносят, да, то есть они не рассказывают о настоящем бизнесе, а рассказывают о золотых горах и то, что якобы в перспективах ждет. И поэтому большинство людей, как приходит в этот бизнес, и потом возникают такие вопросы, а почему бизнес на грани краха. И многие топ-лидеры даже вынуждены, выстраивать бизнес по несколько раз заново я когда работал на некоторых топ лидеров они меня нанимали для того чтобы я обучал их команду автоматизировал их процессы я видел насколько шапки их команды находится потому что раньше в 90-е годы даже в 2000-е годы когда строились методы старыми еще способами то вовлекались люди которые не настроены на бизнес, настроены как потребители, но в любом случае бизнес делают бизнес-партнеры, а не потребители. Потребители делают вам какой-то остаточный а, доход, Какую-то мнимую уверенность в завтрашнем дне, но на самом деле сетевой бизнес это изначально потребительский бизнес. И если к нему относиться и вовлекать бизнес-партнеров, которые сами же будут кушать свой продукт и вовлекать партнеров, то тут даже и клиентов не нужно вовлекать, потому что вам объемы делают личное потребление каждый бизнес-партнер. Тем самым четко осознавая для чего он это делает бизнес и на чем выстроен вообще объем бизнеса. Вот. Поэтому вам нужен, нужно знать целевую аудиторию для того, чтобы квалифицировать партнеров в ваш бизнес и вовлекать людей, которые действительно построят вам бизнес. Да, их будет немного. Да, даже если вы будете использовать интернет-технологии, вы, например, каждый десятый... Вот Каждый десятый человек, например, вот вы 10 человек, квалифицированных вроде бы, вовлекли в бизнес, они пришли на бизнес-вход, ну, они закупились наличный объем, они вроде бы настроены строить бизнес, возможно, даже не с опытом сетевого маркетинга, но в любом случае один из десяти, либо два из десяти максимум будут делать вам квалификации, будут делать вам бизнес. Поэтому нужно понимать адекватно эти моменты и быть настроенным, создать этот бизнес, исходя из конверсии, исходя из определенных, цифр, да, то есть, а, потому что вообще любой бизнес это бизнес цифр, и если адекватно к нему относиться, можно его даже просчитать, да, то есть, просчитать, когда вы построите, что получите и как получите. <coughs> и поэтому, а, с чего начать, да, то есть, когда вроде бы теплый рынок идет, но нужно как-то масштабироваться, лучший вариант это конечно интернет тут даже и думать не нужно да то есть а куда податься что сделать и как сделать лучший интернет потому что интернет может взаимозаменить практически все то есть вот взять все технологии всю дубликацию все методы он может все заменить абсолютно кроме одного кроме одного а единственное, что не может интернет заменить, это массовые большие ивенты, массовые большие мероприятия от компаний, от команды, межсетевые, индустриальные события, которые я хочу делать. Вот это одно единственное сильный метод, который нельзя заменить интернетом, потому что как ни крути все, вы все равно сетевой бизнес, это бизнес живого общения, выстраивания отношений, и в любом случае события это вот укрепляют, как клей такой вот, как клеем становится, и такие события укрепляют а, ваш бизнес. Это единственное, что не может заменить интернет, никакие массовые вебинары на тысячу человек, никакие массовые вебинары на 10 тысяч человек. А, в любом случае, где-то минимум... Два, а в лучшем случае, четыре раза на год нужно посещать какие-либо мероприятия от компании, либо от вашей команды. То есть это меж, межкомандные, межструктурные, а, от компании, там, дни рождения, ну, где большое, большое количество энергии. Это очень важно. Это очень важно самому там быть и вывозить своих партнеров туда. Все остальное интернет взаимозаменяет. Личное общение ТТТ, а, которое преодолевает препятствия, hangout, Skype, все что угодно. Вебинары, где вы можете, если посмотреть в глубь старины, а, где тратили часы времени, ездя в гостиницы, в кафе, проводить встречи ТТТ, куда еще даже не приезжали, то вы, находясь дома, можете проводить консультации собрать десятки, сотни на вебинар и провести дома эти вебинары. И проводить это практически каждый день если есть такое жгучее желание они а ездить куда тратить свое время деньги в кафе на кофе на проезд а возможно еще кофе своему собеседнику не факт что он придет к вам в бизнес и тем самым вы когда человек приходит на живую встречу к вам он не видит вас эксперта да то есть но через интернет можно выстроить прежде предборонку такую когда человек приходит вам на консультацию уже пройдя какую нибудь часть контента вашего и он совсем по-другому к вам относится совсем по-другому это уже более теплый кандидат который примет более завешенное и решение присоединиться к вам в бизнес то что вообще в онлайне нельзя сделать что можно в интернете, в интернете сделать это массовое массовое привлечение кандидатов массовое привлечение кандидатов в ваш бизнес то есть не один вот я могу сгенерировать например 100 подписчиков в сутки да то есть представьте вот что нужно сделать чтобы заинтересованные люди в офлайне а, начали следить за вами то есть ну это практически вообще нереально то есть вообще ничего нельзя сделать а тем более без вашего участия, вы кнопочку нажали, этот механизм работает, продает за вас, вовлекает за вас. Вам останется либо провести массовые вебинары, грубо говоря, где э, вы соберете 100 человек в онлайне и зарекрутируете 15-20 человек себе в первую линию, да, один раз проведя вебинар в месяц. Э, либо проводя хотя бы по одной-две по продающие скайп-консультации, э, скайп-консультации, -э, скайп э, в скайпе да и репутировать человека то есть не выходя из дома а консуль... привлечение на делать весь механизм то есть, вы для этого ничего не делаете вы только проводите консультации и только как эксперт то есть не как обычный реп репутсор который навязывается в скайпе а как эксперт на лицо. поэтому начинайте с того что вы должны понимать кто ваша целевая аудитория кто ваш рынок то есть на каком рынке вы хотите стать экспертом давайте много ценностей и Рынок сам вам потянет, то есть, а, тут а, это неизбежно. Так, а, второй вопрос. Как продать товар, что -то...